Всем доброго раннего утра. Итак, дорогие друзья, прежде чем я начну этот видеоролик, я хочу попросить вас посмотреть мои лекции ⁇ Закон денег ⁇ как приходят деньги, игра разума и прочие темы, касаемые богатства и прочего, чтобы вы поняли что богатство приходит не только благодаря работе, потому что есть люди, которые работают день и ночь, но толку от их работы нет. Богатство еще приходит, когда человек меняет свое мировоззрение и совсем по-новому начинает смотреть в этот мир и понимает, что в этом мире очень много есть того, что должен он получить что в мире много того, что принадлежит ему, и что мир щедрый на дары и мироздание в том числе. Просто эти двери нужно постепенно открывать своим мировоззрением, своим сознанием, обращением к силам и прочими различными способами, и получать это себе но не просто получать, а получать заслуженно. Я такой же ребенок своей эпохи, как и вы. Я застала Советский Союз и наши родители, они воспитывались в Советском Союзе. Ну, Во-первых, им внушали, что богатые люди это плохие люди обязательно. Богатство это зло. Буржуи проклятые. И мировой капитализм, который сгубил народы. И вообще он губителен. <смех> Далее им внушали, что честным путем разбогатеть невозможно. И некое такое отвращение к богатству, к роскоши, презрение. И самое интересное, что все те, кто внушали это, сами жили очень богато и хорошо, но почему-то массам и народу внушали, что богатство – это зло. Вот как, например, батюшка стоит и говорит, что богатство зло, а потом сел на свой шестисотый и погнал в ресторан. Вот для него почему-то это не зло, как оказалось. Только один вопрос к таким людям. Как же человеку, нищему, которому есть завтра нечего, помогать другим людям? Если у тебя нету ничего, ты никому ничего дать не сможешь для того, чтобы кому-либо помочь, для начала должно быть у тебя что-то, чтобы ты могла поделиться этим. Я, собственно говоря, помогаю огромному количеству людям. Я не буду говорить, каким образом это делается, но все, что мне дается Вселенная, я стараюсь делиться. Огромным, и это действительно так. Во-первых... Помогаю осознать и подняться в этой жизни. Во-вторых, помогаю еще по-другому. Но это не люблю афишировать и не считаю нужным. Если бы я не могла, не была способна, если бы у меня не было ничего, если бы я думала о хлебе насушенном на завтрашний день, то навряд ли у меня было бы настроение и желание кому-либо помочь. Но поскольку я могу себе это позволить, я достигла этого определенного уровня, еще стремлюсь и не останавливаюсь, то у меня есть возможность помочь, возможность помочь бездомному животному, возможность излечить своих питомцев, возможность помочь другим людям, делать подарок кому-то, да, кто мне близок, турок и не только близок турок, но и просто человеку, который ну, нужна нужна помощь и так далее. То есть мы приходим к выводу, что богатство все-таки это и не зло, и не добро. Богатство это средство для того, чтобы добиться своей цели. Деньги это не зло, но поскольку мы все время нам внушали, что деньги зло, естественно, то они злом и становятся для нас. Деньги ⁇ это возможность и как ты эту возможность используешь, собственно говоря, в то они и превратятся. Далее, деньги портят человека. Нет, человека деньги портить не будут, не могут, не способны. Человек какой есть, он такой и остается. Деньги дают человеку уверенность, всего лишь надежность. Если человек был изначально гнилой, деньги ему дают возможность эту гниль проявлять. Если он работал официантом, не мог лишнего говорить, то потом как-то резко он разбогател каким-то чудом, то он уже может себе позволить отрываться по полной, то есть эту гниль изливать наружу. Если человек был добродушный, если человек был честный, хороший, то неважно он насколько он разбогател, он таким и остался. Может, стал опытнее, может, стал строже, сильнее, да, как натура, но не более того. Честно заработанные деньги, честный труд э, становится основой для поколения. Если ты хочешь, чтобы твой внук был богатый, ты должен изначально уже ему оставить достаток. А потом он добавляет и становится богатым человеком. Моя бабушка говорила, богатство собирается таким образом. Дед э, начинает свое дело, сын добавляет сверху, а внук уже богат. Вот таким образом. Но в любом случае я рекомендую вам посмотреть эти лекции, которые я перечислила в начале. Итак. Мы всегда помним замечательную фразу. Деньги нелегко приходят. Ты знаешь, чего стоит заработать деньги. Ты думаешь, они так с воздуха и падают. Денег нет. Постоянно вот это слово «денег нет» – это как замок, который закрывает все дороги, пути, все возможности человека. Если бы это было так легко, говорят, ой, да если бы это было возможно, все бы так делали. Но на самом деле люди, которые добились успеха, люди, которые поднялись в этой жизни, они не, не пожители, они не боги, не ангелы, не святые и так далее. Да, это так к слову. Они обычные люди. Но у них есть одаренность. Хотя хочу вам объяснить, одаренность, талант это процентов 30, 70% это твой труд. Очень много талантливых людей лежат в земле. И грошится на их таланту, если они не смогли себя проявить. Так что талант плюс работоспособность, преданность своему делу, и будет результат. Итак, когда мне в детстве говорили постоянно, что, во-первых, деньги зло, во-вторых, знаете, что самое интересное закономерность я заметила в детстве, когда мы маленькие, что-то мы хотим, говорят, что денег нет, деньги трудно приходят, деньги зло, и вообще насчет вот всего остального не стоит особо мечтать, думать, ибо это не есть хорошо. Когда мы становимся старше, наши родители наоборот начинают говорить, что надо хорошо зарабатывать, надо найти хорошего человека, обеспеченного. То есть в детстве деньги зло, в молодости деньги хорошо, деньги нужны. И зачем тебе такой вот, такой сякой, если ты можешь найти хорошего, богатого, обеспеченного. Замечали? Когда мы с них требуем что-либо, подарки для нас или чего-то еще деньги тогда зло, деньги нелегко даются, и вообще денег нет. И когда они уже хотят нас пристроить в жизни, они говорят, что надо найти богатого, денежного но они внушили в начале нашей жизни, что деньги не есть хорошо. Поэтому э, зачем нам они нужны? Да, как бы? Мы так уже воспитываемся, мы вырастаем людьми, которые считают, что деньги не обязательны, вообще хороший человек богатым не будет. Или, знаете, эти выражения, они были богатые и не надо, и что-то в этом роде, вот, всякую ересь. И у меня все время... Протест такой возникал при этих словах. И вот постоянно, когда внушали в детстве, что деньги нелегко даются, я себе повторяла другие слова. Со временем я создала некую денежную мантру, которая моя и которую я часто повторяю. Одно время чаще, потом, естественно, была более загружена, меньше начала повторять. Но в любом случае я свое подсознание перестроила. Да, друзья мои, непросто и нелегко приходят деньги, и вообще любое имущество, и любое вообще, любое достижение в жизни, это приходит через труд. Нужно отдавать много времени, здоровья, много жизни, много лет. Но в любом случае, если вы не хотите перекрывать дорогу к деньгам, не ставьте им запрет. Не говорите, что деньги приходят трудно. Они приходят так, как они считают нужным. Но лучше, если вы облегчите им дорогу и будете им, им же говорить этой денежной силе, да, игру денег, о том, что вы не против, если они будут легко приходить. И еще раз повторяю, легко это не означает, что они будут просто валяться на улице и будете их собирать. Нет, это означает, что вы в любом случае готовы их принять, и вы им не чините препятствия, то есть своими словами, своими запретами, своим вот этим ключом, который ставится этим словом, что они трудно приходят, они не просто даются и, просто, и прочее, прочее. Так вот, вот эта денежная мантра, она моя личная. Я хочу вам подарить чтобы ваши приоритеты в жизни, во-первых, поменялись, чтобы вы по-другому смотрели на мир и на материальное благо. Мы не служим деньгам. Деньги должны нам служить, служить нашим желаниям. Они нужны для того, чтобы приобрести, что мы хотим, чтобы помогать кому мы хотим, чтобы осуществить нашу мечту. Чтобы сделать себе имя во всем и всегда, нужны материальные подкрепления, да, материальная основа. Но это не означает, что они самые главные нашей жизни, что мы должны им поклоняться. Мы должны рассматривать их как средство для достижения цели, уважать эту силу, не говорить всякие глупости, которые на самом деле звучат как заговор в плохом смысле. Мы... «Себе делаем самопорчу». Вот такими словами. «Денег нет», «деньги зло» и прочая-прочая ерунда, которые сочинили нищеброды, чтобы оправдать свое бездействие в этой жизни. Я помню, когда одна женщина мне отправила, как в гробу там в Арабских Эмиратах, похоронили очень богатого человека, весь в золоте, в бриллиантах. И вот она написала. «Вот, как видите...» деньги не спасли, и как бы на тот свет он не унесет, в любом случае бедный богатый умирает. Я сказала, вы пишите глупость. Может он и умер, естественно, как и все люди, свой срок пришел и умер. Может быть, он и ничего не унесет, но он оставит своим детям, и его дети, внуки и правнуки будут обеспечены, в отличие от многих людей, которые... Вот под этими лозунгами так и живут, знаете, ничего не унесем, все равно не были богатые, не надо и всякую такую ересь, дабы оправдать свою лень и просто никчемность в этой жизни. Итак, вот такая мантра, собственно заговор, естественно, который облегчает путь деньгам в вашу жизнь. Через некоторое время вы заметите, что те самые деньги, которые вам приходили тяжело и трудно, начали приходить легко. Легко не означает, что вы будете лежать на диване, они просто сами от бедра к вам придут. Нет. Это означает, что вы будете работать так же, стремиться и делать. Но если тогда они вам не давали, сейчас за ваш труд будет вознаграждение в денежном эквиваленте. Итак, начнем есть купец, будет и товар, есть проситель, будет и даритель. Я прошу и получаю. Деньги идут, деньги приходят, деньги дорогу ко мне находят, деньги легко мне достаются, деньги в карманах моих остаются, деньги... А, сейчас, секунду. Звук какой-то. Деньги становятся богатством, превращаются в золото, в меха, в машины и дома. Через все руки деньги проходят из всех стран, из всех банков, через пространство меня находят. Деньги местные, деньги заморские, липнут к деньгам, э, липнут к рукам, извиняюсь, усталость. В понедельник приходят деньги, во вторник богатство собираю, в среду их приумножаю, в четверг дары получаю, в пятницу я богатею, в субботу день злата и серебра, воскресенье полны сундуки и добра. Да будет так, вечно и бесконечно, заклинаю. Читать можно столько раз, сколько вам хочется. Можно три раза, шесть раз, четыре раза. Как правило, это зависит от того, насколько вам нравится читать, насколько, насколько раз вас эта мантра будет успокаивать. И чем дальше, тем сильнее эта денежная сила будет укрепляться вокруг вас. Потому что мы своими действиями подстраиваем под себя тонкий мир. И он уже совершенно другой.